Самостоятельное взятие маска ПЦР. Тщательно вымыйте руки. Подойдите к зеркалу. Взятие маска из ротоглотки. Извлеките зонд из стерильной упаковки. Запрокиньте голову, широко откройте рот, глубоко вдохните. Проведите ворсистой частью зонда по задней стенке глотки, не касаясь языка и щек. После манипуляции погрузите зонд в пробирку и плотно закройте ее. Откройте вторую пробирку. Взятие маска из носоглотки. Слегка запрокиньте голову. Введите зонт вдоль наружной стенки носового хода. Совершайте вращательные движения. Повторите для второго носового хода. После манипуляций погрузите зонт во вторую пробирку и плотно закройте ее. Поместите обе пробирки обратно в упаковку. Анимационные ролики Line Space